Друзья, всем привет! Меня зовут Георгий. Сегодня мы знакомимся с техникой Case именно бульдозер модель 2050M. Знакомство с этой техникой нам поможет product-менеджер компании CNH Industrial. Это Валентин Валентинович. Ему слово. Да, всем здравствуйте. Бульдозер 2050M один из трех, одна из трех моделей, представленных на российском рынке. Масса половиной тонны. Мощность двигателя здесь 235 лошадиных сил. Там самые ключевые характеристики. Чем эта машина хороша? Ну, наверное, начну я тогда с... от двигателя и от трансмиссии. Значит, двигатель здесь стоит производства нашего холдинга CNH Industrial. Бренд этого двигателя FPT или Fiat Power Train Technologies в России, в народе больше его называют и вековский движок, потому что этот двигатель ставится и на строительную технику, и на сельхозтехнику на грузовые машины и века uh -huh. бренд тоже в холдинге в нашем находится да? и на автобусы и в том числе ну и на много другую на самом деле технику не будем ее всю перечислять здесь двигатель 6,7 литров рядный шестицилиндровый трансмиссия, Это, здесь уже начинается особенность этого бульдозера, трансмиссия здесь гидростатическая, uh -huh. то есть после двигателя у нас стоит гидронасос и два гидромотора в принципе все какое преимущество это бесступенчатое переключение скоростей uh -huh. то есть фактически как на трамвае очень плавное движение разворот на месте с точки зрения эксплуатации ремонта да и техобслуживания и износа а это уже деньги э, владельца этой машины да то есть здесь нету ни коробки передач ни какого-нибудь там делителя разделителя и так далее и так далее да то есть здесь минимум э, компонентов Соответственно, минимум расходов во время эксплуатации. Это про трансмиссию. Дальше я хотел бы перейти к основной части бульдозера и к самой износной части бульдозера это ходовая. И здесь, да, обращу ваше внимание, что этот бульдозер в классе 20-22 тонн Его ключевое такое преимущество он имеет самое высокое тяговое усилие 360 кН. Это благодаря ходовой в частности, гусенице, да. Особенности здесь в чем? Сама ходовая у нас удлиненная, аббревиатура у нас здесь идет XLT, то есть удлиненная тележка. Вот. И, то есть у нее площадь опоры, как бы она длиннее, площадь опоры, площадь сцепления с грунтом уже больше. И грунтозацепы, наши грунтозацепы, они, их высота 73 мм, когда обычно где-то 51 мм, то есть у нас грунтозацепы чуть-чуть выше. Соответственно, у нас коэффициент сцепления чуть-чуть больше, а тяговое усилие, часто э, люди привязывают там, двигатель или трансмиссию, да? но тяговое усилие, ее наипростейшая формула, это масса умноженная на коэффициент сцепления. То есть при прочих равных будет больше у той машины, у которой больше масса, но можно подкрутить э, на коэффициенте сцепления, если мы его увеличиваем, то, соответственно, мы догоняем э, тяговое усилие вверх. 360 кН, самое высокое в классе. Дальше, продолжая говоря о ходовой, я сказал, что часть износная, каждый день в конце смены оператор ее, или в начале смены, в конце смены оператора должен ее почистить. У нас, для того, чтобы оператор сильно не уставал, здесь мы называем самоочищающаяся ходовая, то есть угол наклона вот этой поверхности, он вертикальнее, чем обычно. Угу. И, соответственно, грязь здесь не скапливается, но ну, вот даже сейчас вы видите, бульдозер сейчас остановили после работы, да? Если здесь грязь и есть где-то, но ее здесь буквально Минимально. Минимум, да. Есть на рынке э, решения, значит, альтернативные вот этой классической гусеницы, да, не будем называть бренды, есть треугольные гусеницы, потому что бортовая вынесена вверх, это действительно хорошо, но есть нюансы, опять же, с точки зрения эксплуатационных расходов, когда у вас треугольная гусеница, у вас два леница длинная гусянка. Поэтому наши инженеры, они пошли по классической схеме, но редуктор бортовой у нас не убивается, потому что не на нем висит классическая вот эта наша геометрия ходовой. У нас крепление вот здесь, вот эта ось, она крепится к корпусу, соответственно, когда идут нагрузки, они идут на осень на, на ось. корпус. Угу. Да. Бортовая остается ненагруженной, а она только вот тянет у нас гусеницу. Угу. Да? То есть, в принципе, это решение у нас. И сразу, раз мы здесь внизу, сразу я а, вам пока обращу ваше внимание, что в стандартной комплектации в Россию мы поставляем с полной защитой опорных катков. Опять это же, правильно. заботясь да, о износе и о том, чтобы клиент во время эксплуатации меньше тратил потом на смену компонентов. И еще, э, говоря про ходовую, значит, у нас на выбор мы предлагаем два типа гусениц. Вот здесь вот аббревиатура SLT, есть еще SELT, Extended Life Track) — Она немножко по-другому сконструирована, э, гусеница и плюс еще э, приводная звездочка. Там э, зубья больше, грубее соответственно срок износа примерно в 1,8 раз длиннее происходит. А здесь сейчас звездочка более, скажем, такая аккуратная, так, да? но зубья тут сегментно сделаны. Вот здесь да, видно, да? Видно, да? да видно. То Сегмент, есть да. можно менять не всю звездочку, а по сегментам. Угу. Ну по мере износа. По мере износа, да. Теперь предлагаю посмотреть на основной инструмент, это передний отвал. Здесь у нас какие особенности конструктивные? Ну, сам отвал на этой машине, на 2050 м стоит э, полууниверсальный, то есть классический, объемом 5,6 кубических метров. Угу. В принципе, для этого размера это классический объем, классическая схема. Но здесь можно обратить внимание на то, что сейчас не видно э, вот эти три секции кромки. Во-первых, это не единая кромка, а три, то есть это уже тоже все мы думаем о том, как поменьше потратить денег во время эксплуатации оператору, да, а -а -а. собственнику. И сейчас здесь нам мешает грунт, они реверсивные, то есть у вас, когда здесь она сотрется, вам ее не нужно менять, вам нужно будет ее перевернуть Понятно. и использовать они второй на раз. соединениях, то есть мы ту да. нижнюю кромку... Переставляем, да, да переворачиваем, и да, и продолжаем дальше как бы работать. Угу. А, из особенностей именно... От Сиенеича, с задней части отвала, вот там у нас сейчас не видно значит, запатентованный механизм, называется эквистатик. Это такое зубчатое соединение для того, чтобы снимать напряжение, когда отвал работает и идет перекос, и идет перекосные нагрузки на толкающие брусья. Да? Uh -huh. Эквистатик, вот эти нагрузки, он их как бы нивелирует, снимает. Таким образом брусья тоже у нас, их жизнь продлевается. То есть этот инструмент работает дольше, чем обычно. Ну Из мелких приятных вещей это вот защита гидроцилиндров вы видите сейчас на основных вот двух гидроцилиндрах угу. и на гидроцилиндре перекосов в двигателе сейчас мы заглянем там еще ну давайте может быть я сейчас сразу открою давайте, а, давайте, конкретно на этой модели Давай. пространство отсека позволило нашим нашим инженерам вот здесь вот видно поставить радиаторы в виде V-образной схемы, то есть вы видите, вот один радиатор, вот второй радиатор, то есть они не пересекаются, и поток воздуха оттуда идет. На каждый радиатор индивидуально, то есть нет такого, что два радиатора один за другим, поток воздуха прошел через первый, нагрелся, и теплый воздух охлаждает второй горячий оператор, mm -hmm. э, радиатор, mm -hmm. да? mm -hmm. радиатор. Машина работает в жестких условиях, нагрузки большие, двигатель практически всегда на полной мощности, и система охлаждения, это в принципе важно в этой... Э, в этой... Э, в этом применении сама эта машина у нас собрана в Бразилии и в дополнение к радиаторам и в системе охлаждения, значит, вентилятор с гидравлическим приводом и реверсивный, то есть, опять же, во время техобслуживания включили в обратную сторону, угу. все, что надуло, выдуло, ну, то есть, это облегчает и продлевает жизнь, облегчает эксплуатацию, продлевает жизнь радиатора. То есть, вы сейчас видите, да, вот при моем среднем росте 177 сантиметров земли, в принципе, я могу легко дотянуться до портов диагностики, фильтр для такого планового ТО, в принципе, земли здесь, ну, даже гусеница, в крайнем случае, если кто-то очень маленький, то проблемы нету и с гусеницей здесь обслужить. Обслуживание так, как... здесь довольно удобное и простое. Гидравлика да. у него чья? Гидравлика Bosch. Бошевская? Bosch Bosch, Bosch, Рокстро, да? Да, да. да. Здесь у нас доступ второй. У нас, а, значит, вот бульдозера Рассмотрим рядом со схемой 20, а, с названием 250 м Значит, у нас для техобслуживания и ремонта доступ ко всем компонентам через а, м, крышки отсеков там, или дверцы отсеков или лючки в кабине там в принципе тоже это все комфортно и просторно на бульдозерах поменьше там где буква L там кабина откидывается но ну, в течение минут пяти там рычагом откидывается угу. значит здесь мы можем с другой стороны к двигателю обратиться О, красота красота, красота. и здесь вот люди еще обращают внимание сам глушитель по себе тоже тут довольно такой он массивный внушительный я бы сказал. Да. и опять же как относятся инженеры как бы к созданию бульдозера кейс бульдозер это довольно жесткая машина оператор должен 8-10 часов работать в довольно жестких условиях поэтому начиная там от глушителя компоновки двигателя и системы охлаждения и заканчивая кабиной Сейчас вы в нее сядете, угу. сами посмотрите, насколько комфортно и интересна кабина здесь. Слушай, ну до стартера дотянуться удобно, в принципе, даже если что-то да. с ним произойдет. Да. Единственное, только вот... Ну, немножко... Этот, он вынимается, этот вот, нижняя часть тоже. А, вот, да. все, тогда да, вопросов да, да. нету. То есть там вообще доступ, доступ здесь... К генератору, или... все, это... Да, вот эта нижняя крышка убирается, да, и довольно ну, тут, в принципе, все, легко и Можно, можно прям мотор перебрать да. на месте. Да. Я в вот, да. ни разу не сидел, вообще ни вот. разу. Да. Ох, как хорошо-то! Управление Знаете? здесь идет двумя джойстиками. Один джойстик идет на движение, второй на управление отвалом. В принципе, все. Ну, педаль диакс... диакселератора. И, в принципе, все. То есть, да, в комплекте идет радио. Самый ключевой момент приобретя эту машину, собственник должен провести, ну, прочитать книжку как бы, руководство по эксплуатации и установить э, настройки для того режима работы, в ему, для тех условий работы, в которых он собирается У -у -у. работать. То есть если это грунт, то по одному и настроить, если это скальный какой-то материал немножко по другому. И тогда, э, да, наверное, опять же возвращаясь к вопросу про ключевой момент что лично меня радует это фактический расход топлива я ну когда только начал работать для кейса на кейс э, обнаружил что э, фактический расход э, но ну, через систему телематики это легко перепроверяется как бы да там в телематике у клиентов которые уже оперируют этой машиной угу. то есть фактический расход он ниже табличного как правило производитель табличные расходы всегда дает такие какие-то лабораторных условиях и в жизни он всегда немного выше да. у нас почему-то наоборот с Урала, из-за Урала, э, то есть клиенты в более чем жестких условиях работают, вот мы видим, отслеживаем машины, э, значит 8, 10, 12 литров, то есть если 14 литров, это уже значит что-то они прям гребут во там тяжело. В табличном расходе, табличные данные показывают нам там 16-18 литров в час. То есть по факту вот э, ну, я знаю, экономичность, что... но опять же это благодаря э, двум ключевым моментам. Гидростатическая трансмиссия, на трем двигателях в пяти, гидростатическая трансмиссия и ходовая, за счет которой самое высокое тяговое усилие. Вот сумма вот этих трех, она дает экономию в эксплуатации на расходе топлива. Ну то есть вот если мы возьмем 2 литра, например, на 3000 часов в год, это мы умножим, да, 2 литра в час умножим. То есть это 6 тысяч литров, дальше умножаем на цену. Вот за один год только на одном топливе, сколько может можно да? Если сравнивать с некоторыми, не со всеми, но с некоторыми производителями, там разница далеко не в 2 литра получается. При одних и тех же условиях. И это подтверждают, в принципе, все наши клиенты, которые работают на 20-50М. Отдельно может быть, можно добавить спасибо дилеру, предоставившему вот эту машину здесь для осмотра. Это дилер Актио. И важно заметить, что тоже ну, часто люди сомневаются. В этом, а что будет, если мы возьмем? То есть вот у дилера Актио клиент не единоразово, а во времени на протяжении нескольких лет докупал себе в парк технику кейс. У него сейчас более 10 единиц, практически вся линейка кейс. И все это в окрестностях, в окрестностях города Салихарт. То есть это ну, да. за полярным кругом. Я считаю, что это самая лучшая реклама, потому что мы там можем рассказывать сколько угодно долго, но когда клиент эксплуатирует в условиях как бы, в да, и продолжает покупать технику, э, ни одну, ни вторую единицу, ну, это лучшее доказательство того, что эта техника может работать в наших российских условиях. Еще хотела обратить внимание на габарит бульдозера как для транспортировки. То есть когда мы демонтируем отвал, ширина бульдозера по краю гусеницы ровно 2,55, то есть на трал он становится, да, да, разрешения Все. никакого не надо. При этом напоминаю, масса 22,536 кг, угу. 532,536 кг, насколько я помню, таких бульдозеров нету, чтобы они и 22 тонны весили, и были в габарите. Там я там тоже не припомню. Немножечко Прямо они выходят. Не припомню. Да. Ну и тоже в стандартной комплектации у нас стоит э, бульдозерный отвал, Просто когда начинаются всегда цены по, э, споры про цены, то понятно, что всегда у кого-то дешевле, у кого-то дороже, но даже при прочих лавных, то есть <laughs> бывает, что даже одну машину и ту же, да, и начинает разная цена, а потом выясняется, что в одной машине половины комплектации там отсутствует, отсутствует. какой-то, да, поэтому просим всегда смотреть на то, из чего машины наши собраны, ну, наши, не наши. Ну 70. да, если нет рыхла, естественно, да. будет минус да. в цене, да. У него да. здесь э, чуть более двух метров как бы э, захват то есть угу. за проходку сразу два с лишним метра он протягивает э, ну и тут между ними а 0,9 с копейками то есть около угу. метра длина 267 800 долларов на москве ну это да в конкретный момент времени в конкретном да, месте да, то да, есть да, цена конечно да, конечно, конечно она в наше неспокойное время все время меняется она завтра может увеличиться да, может и, уменьшиться и в разных географических да, точках да, да. естественно Друзья, скажем спасибо Валентину Валентиновичу, представителю CNH Industrial, за то, что он нас познакомил с бульдозером Кейс 2050М. Спасибо. Да, спасибо вам.